Всем привет! Сегодня поговорим про центр клиентов Google, зачем нам нужен управляющий аккаунт, как предоставить доступ к аккаунту для пользователя на почту, для менеджера, обсудим процесс смены платежной линии и как связать аккаунт Google рекламы с аналитикой. Поехали! Предположим, вы рекламируете несколько сайтов, вам необходимо создать отдельный аккаунт для каждого сайта. Если вы представляете агентство или самостоятельно управляете несколькими аккаунтами Google рекламы, то управляющий аккаунт позволит сэкономить вам массу времени и предоставить следующие возможности. Входить во все управляемые аккаунты Google рекламы под одним логином. Создавать компании для аккаунтов и управлять ими. Сравнивать эффективность и создавать отчеты сразу для нескольких аккаунтов. Получать оповещения о работе аккаунтов и оперативно связывать аккаунты с управляющим аккаунтом. Есть два варианта. Первый – предоставить доступ к аккаунту для пользователя на почту. И второй – предоставить доступ к аккаунту для менеджера, то есть связать аккаунт с управляющим аккаунтом Google Рекламы. Чтобы предоставить доступ другому пользователю к аккаунту, войдите в аккаунт Google Рекламы В правом верхнем углу нажмите на значок «Инструменты. Доступ к аккаунту». Далее с помощью синего кружочка с плюсиком вы добавляете пользователя. Но для начала выберите уровень доступа для пользователя, которого вы приглашаете. Например, только чтение. Введите электронный адрес почты и нажмите кнопку «Отправить приглашение». Когда пользователь принял приглашение, вы, к примеру, открыли не тот уровень доступа, то во вкладке «Пользователи в доступах к аккаунту» в столбце «Уровни доступа» вы можете к соответствующей почте поменять уровень. Либо, если, к примеру, вам нужно закрыть доступ к этой почте, то в столбце «Действия» вы просто нажимаете «Закрыть доступ». Обращаю ваше внимание, что доступ администратора предоставляется пользователям, представителям компании или агентствам, которые являются владельцем аккаунта и несут финансовую ответственность за него. Небольшой совет. Есть возможность ставить ограничения на разрешенные почтовые домены в доступах в аккаунте. В аккаунт нельзя будет приглашать пользователей, чьи адреса электронной почты не относятся к разрешенным доменам из этого списка. Например, мы хотим предоставить доступ к этому аккаунту для пользователя. Предположим, тест собака gmail.com. Нажимаем кнопку «Отправить приглашение» и тут нам выдают ошибку. Адрес электронной почты не относится к разрешенным доменам. Нажимаем «Отмену». Как это можно проверить? Переходим на вкладку «Настройки безопасности» и видим, что да, действительно, разрешенные домены – это только webcom.buy. Соответственно, если мы пригласим пользователя с почтой «Тестсобака» нажмем «Отправить приглашение» и проблем у нас не возникнет. Чтобы связать аккаунт с управляющим аккаунтом Google рекламы, войдите в аккаунт Google рекламы, в меню слева нажмите «Аккаунты» и нажимаете на синенький кружочек с плюсиком «Связать существующий аккаунт». Далее в поле указываете идентификатор клиента, для которого необходимо установить связь. Если вы приглашаете несколько пользователей, вы можете ввести несколько сразу аккаунтов. В данном случае мы будем приглашать одного пользователя. И нажимаете кнопку «Отправить запрос». Уведомление будет отправлено в аккаунт Google рекламы и на адрес электронной почты. А теперь поговорим про смену плательщика. Предположим, вы решили рекламировать свой сайт через агентство и у вас есть свой аккаунт. Вы подкрепляете этот аккаунт к агентству и дальше есть два варианта развития событий. Первый вариант. Если вы оплачивали свой аккаунт карточкой, то без проблем можно оперативно поменять плательщика и работать дальше. Второй вариант. Если вы пришли от другого агентства, вам необходимо проделать ряд следующих действий, а именно предоставить агентству доступ администратора к аккаунту, далее агентство со своей стороны отправляет запрос в техподдержку Google на смену платежной линии. Google со своей стороны проверяет доступы к аккаунту, доступ администратора должен быть у агентства, иначе процесс смены платежной линии не начнется. Когда специалисты Google сформируют запрос на смену платежной линии, его можно будет увидеть в самом аккаунте и, соответственно, нужно одобрить этот запрос в первую очередь, агентству, от которого открепляется аккаунт, и агентству, к которому подкрепляется аккаунт. Напоминаю, что процесс смены платежной линии максимум может длиться до 7 дней. Заходим в аккаунт Google рекламы, в правом верхнем углу нажимаем на значок инструменты, связанные аккаунты. Видим Google аналитика и нажимаем подробнее. Нам необходимо включить обмен данными с Google оптимизатором. Включили, спускаемся ниже и видим список ресурсов аналитики. В столбце статус можно посмотреть связь установлена либо нет. Переходим в столбец «Действия». Напротив нужного нам ресурса аналитики нажимаем кнопку «Связать». Мы видим одно представление. Нажимаем кнопку «Связать» и импортировать показатели. И сохраняем. Спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Всем пока!